Всем привет, друзья! Вы на канале Азейчик Сталк. Сегодня, наверное, поговорим про тополь. У нас военные да, разработали такое орудие, как тополь. Да? Очень хорошее, известное. Вот у меня, наверное, в хозяйстве тоже есть тополь. Конкретный тополь. К вашему вниманию представляю тополь. Самое ядерное оружие. Петух бройлер. Не двигается. Они ходит, сидит, стоит, все, ничего не делает, даже их не охраняет. Вот оно, орудие курятника, Йома, Петя, ты хоть пройди, Йома. Все, все, что он может, это только встать. Жирная тушенка. Так что, ребята, если кто хочет оставить бройлера как петуха, смысла ноль. Это говорю вам я. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока. Нам До новых встреч.